Добрый вечер, дорогие друзья, у нас за окном уже темно, у нас вечер, у кого-то, наверное, день, поэтому добрый день, добрый вечер, доброго времени суток. Дорогая команда, любимая, сегодня мы с вами будем продолжать обучаться по нашему каналу YouTube. Но сначала я представлюсь, зовут меня Екатерина Клопенко, я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Мы прошли с вами уже два урока по созданию, оформлению э, настроек э, канала YouTube. <coughs> в общем-то, должны были научиться скачивать видео, загружать видео, делать обложечку на видео, да, превью наше замечательное. То есть, в общем-то, все-таки основные технические моменты мы э, сделали. Э, даже многие уже начали э, снимать свое собственное видео, то есть приступили к съемкам собственного видео. Но вот сегодня я хочу вам рассказать о том, что вообще должно быть на вашем канале и где искать ваши идеи, да, по э, видео. Потому что контент, он стоит жесткой такой формой, да, э, в общем-то во всех социальных сетях, в том числе и YouTube. Э, всегда не знаешь, где, с чего <coughs> начать. Надеюсь, что долго вас не задержу, подготовила достаточно короткий, видеоматериал, но думаю, что э, это, этого хватит э, для того, чтобы наполнить свой канал YouTube различным качественным видео. Итак, вы новичок, вы пришли в компа в компанию, да, в нашу команду бизнес <coughs> биоси и э, решаете развивать свой собственный бренд. Еще раз повторяю, что без YouTube а, э, собственный бренд это бренд на 20-50 процентов и не более остальные все цифры дает вам конечно же канал youtube то есть люди хотят вас посмотреть люди хотят вас послушать что э, вы его сделали вы его э, красиво оформили все все настроено теперь что же нужно сделать? что снимать конкретно что должно быть на вашем канале если вы пришли именно в наш проект вы пришли э, продвигать свой MLM бизнес как, ну, какие э, продукты видеопродукты должны находиться в вашей распоряжение итак ребят начинаем во первых хочу еще знаете что посоветовать многие начали снимать сразу себя здесь конечно такое вот двоякое чувство с одной стороны в любом случае вы вы должны будете снимать именно вот себя да как вот сейчас я вижу себя на вебинаре да то есть ваше лицо с другой стороны когда вы начинаете таким образом сами себя снимать вы вгоняете себя в ступор и для того чтобы разогнаться да как можно быстрее вам нужно очень очень очень много себя снимать для того чтобы вы привыкли видеть себя на экране поэтому предлагаю кто прям сильно боится камеры до да, начать съемки именно от себя то есть вы смотрите например тот же какую-то продукцию снимаете снимаете продукт за съемкой Звучит ваш голос, вы рассказываете, но ну, таким образом вам будет маленечко полегче. Итак, давайте. Что же должно быть э, на вашем YouTube-канале, э, на канале, который вы продвигаете как э, бизнес, собственный бизнес, да, интернет-бизнес, MLM-компании. Ну, во-первых, конечно же, должна быть информация о компании и о нашем проекте. Должно, ну, что туда входит, да, допустим, презентация компании, акции компании, при, причем. Появилась, да, какая-то акция, допустим, в компании или акция каталога, да, или еще что-то, да, Вы можете вот снять буквально там одноминутный ролик, сделать презентацию, да, в PowerPoint. У нас есть на это видео, как делать презентации И снять подобную акцию. То есть маленькими шажками не надо делать огромные зарисовки на 10, 15, 20, 30 минут растягивать. Буквально учитесь компоновать, чтобы... Ну, люди начинали привыкать к вашему контенту. Акции, бонусные, компа бонусные различные видео, да, бонусы компании. бонусов у нас в компании их просто свыше крыши не перечесть. Если каждый бонус открыть и рассказать о каждом бонусе, то это как минимум по 5 минут на каждое видео уйдет. Да, если все подробненько, все условия да, рассказать и так далее. То есть, пожалуйста, вот вам еще дополнительно плюс к вашему видеоконтенту. Маркетинг. Обязательно в вашем запасе должен быть маркетинг нашей компании. Сделайте небольшую презентацию да, маркетинга. Потренируйтесь, подберите таблички, как вот как бы это красиво все сформировать, оформить и рассказать, ну, как минимум, ну, 10, ну, максимум 15 минут. Вот подобные видео о компании нужно снимать периодически до тех пор, пока ваш э, канал не наполнится необходимой нужной информацией э, именно э, для э, как бы для вас потом будет она огромную роль играть потому что когда к вам будут приходить люди да и они будут искать компанию какую-то они будут выходить именно вот на эти видео и эти видео должны быть у вас в запасе с вашим голосом, с вашим рассказом чтобы могло, ну, могли люди можно и дублировать что-то. Можно. Смотрите, что-то... Вот сейчас у нас изменилась автомобильная программа, да, произошли изменения. Ради Бога, снимите заново акции, да, бонусы акции или там презентацию компании. Она уже будет звучать по-новому. Вы сегодня записали так, чувствуете через месяц, что у вас прилив сил, и вы уже совсем по-другому запишете ту же презентацию компании. Да, ради Бога. Запишите, пожалуйста, и она будет звучать совершенно по-новому. Уже как, знаете, как... Лидера, как такого э, профессионала. А, первый блок видео, да, второй блок видео это продукция. Продукцию нужно снимать обязательно. А, хотите вы этого? Не хотите, но очень-очень много людей ищут. Краска для волос натуральная в интернете. Понимаете? Не компания Биуси и краска для волос какой-нибудь там, а вот какая краска для волос натуральная есть? Бабах, ваше видео всплывает. Человек посмотрел, думает, а что же там такого интересного еще у человека на вашем видеоканале? Он заходит, смотрит замечательно, ага, то-то, то-то, то-то пошло, а, глядишь уже и презентацию проекта, и, и маркетинг его зацепило, а оказывается тут работать и так далее. То есть э, чувствуете, да, вот как бы все взаимосвязано. Как снимать продукцию? Вот, получили первый свой заказ. Сделайте разбор заказа распакуйте покажите как приходит в какой коробочке приходит да? если вот вы допустим там на ту же евросеть сделали заказ э, покажите вот там каждый бутылек покрутите, да. дальше обязательно э, после э, разбора заказа отдельные видео это ваше мнение ваше экспертное мнение да? допустим вот вы получили заказ в нем 10 наименований 9 из которых вот вам подошли просто идеально вам понравилось 10 вы не говорите, что оно вам не понравилось, да, вы говорите. Десятое, конкретно, мне не подошло, потому что у меня жирная кожа, а он, оказывается, данный продукт, да, для сухой кожи, вот то-то, то-то, то-то. Потому что то, что вам не понравилось, да, обязательно понравится другому человеку. Делайте это профессионально, никогда не оскорбляйте ни компанию, ни продукт. Найдите правильные формы слов, да, для того, чтобы сделать это красиво и элегантно. Тогда вас будут смотреть с удовольствием и э, пользоваться вашими видео и вашим экспертным мнением. Дальше. Э, отдельное видео по каждому продукту. Ну вот получили, да, э, по возможности, я не знаю, там шампунь, да. Вот сегодня снимите именно вот про эту шампунь. Получили лак для ногтей, вот сегодня снимите про лак для ногтей. Это видео, ну минута, две, три, максимум, да. Сделайте свой экспертный отзыв этого будет достаточно вот представьте вот вы два блока у вас уже по вот почти полностью наполнился ваш видеоконтент ваш э, э, youtube дальше пошли полезные видео вот здесь прямо я вам хочу сказать что нужно сделать взять блокнот это я советую каждому каждому новичку взять блокнот и писать то что вы сами делали изначально когда пришли в компанию да? допустим как вы зарегистрировались прям пишите как зарегистрироваться в компанию дальше нам нужно было вести промо -код, да, этот активационный код как вести активационный код где посмотреть продукцию как создать электронную почту, да? как взять ссылку на регистрацию в своем личном кабинете. Вот, вот эти вот вопросы постоянно пишите. И после того, как вы будете готовы оформлять свое собственное видео, да, вы открываете свой блокнот и на каждый свой вопрос вы пишете видео со своим как бы короткое видео да, со своим ответом что это вам даст. Ну, во-первых вы научитесь снимать видео да вы разберетесь в технической части допустим вашего личного кабинета интернета там различных видео и так далее и третье конечно же представьте у вас пришли ваши партнеры да и спрашивают а где мне взять ссылку на регистрацию Вот я хотела кого-то зарегистрировать а вот где где мне взять вы как профессионал, не бежите в чат и не спрашиваете, ребята, помогите, ребята, что же мне делать? Так, где же, где-то я где-то чего-то видела, вы идете на свой YouTube канал, спокойненько копируете свое видео, даете ссылочку на свое видео, и человек, ваш личный человек, смотрит, и он понимает, что он пришел к профессионалу. То есть он смотрит ваше видео. Понимаете, как высоко вас люди начинают оценивать, когда вы предоставляете им свое видео, да? Он понимает, что вы не просто так тут сидите и тусуетесь. И он начинает к вам тянуться и пытается сделать то же самое. Поэтому вот эти вот три блока нужно будет для начала снимать ну просто-просто обязательно. Вот эти три блока вас будут готовить к следующему четвертому блоку, это вебинары. Хотите вы этого или не хотите вы этого, понимаете, как бы вы там не упирались, вебинары нужно будет вам вести. Каждому, каждому, каждому абсолютно для чего это нужно. Вебинары это по сути обучающий материал. То есть, а, а, вот посмотрите, а, любое вот это вот видео, которое вы до этого да, снимали, это ваше, как бы сказать, ваше собственное видео, ваше мнение. Вот вы видите, это таким вот образом вебинар вы ведете для команды. Сколько бы человек не было бы в вебинарной комнате, а это обучающий вебинар. И э, когда люди будут заходить на ваш канал youtube и будут видеть что вы уже ведете вебинары они будут к вам относиться именно как профессионалу как человеку который способен вас э, вернее их обучить понимаете ваши вебинары обязательно будут просматривать э, это вот ну никуда не денешься поэтому ребят вот нужно первый второй третий пункт начать делать как можно чаще да а потом выводить себя на камеру если вы ну, боитесь так да, как скажем так и ну, двигать себя к такой скажем такому видеоконтенту, как вебинар дальше это я сказала для самых-самых начинающих да кто только-только создал свой канал youtube и не знает чем же его наполнить по моему тут информации как раз вот я давал, дала свыше крыши дальше когда вы уже в общем-то продвинутый видеоблогер скажем так ну не то что прям совсем продвинутый да но человек который э, вот эту первую часть отработал полностью в общем то у него достаточно видео по продукции о компании, он может хорошо сориентировать со своего партнера да он уже начал в общем-то вести вебинары вы можете воспользоваться следующими темами для того чтобы снимать свои видео на youtube канале я предоставила вам 10 тем на самом деле их очень много у меня в запасе около ста тем которые вот ну, реально классные крутые да получается но вот 10 достаточно для того, чтобы ваша голова начала работать, скажем так. Итак, первая тема. Создать короткий ролик о вас. То есть это уже маленечко у нас было, например, в прямом эфире, да, помните, на том же самом марафоне мы пытались о том что-то про себя рассказать. Но а, здесь я говорю как раз о, тот, на, о том ролике, да, когда вы уже более или менее не будете бояться камеры, когда у вас в голове, как говорится, все сложится, да, и вы сможете красиво рассказать о том, как вы пришли в МЛМ бизнес, да, что вас подвигло и так далее. При этом вы можете свой ролик поставить на главную страницу канала, да, YouTube зафиксировать, чтобы когда люди не подписанные на вас, заходили на ваш канал и видели именно этот ролик, да, можете поставить его в любой социальной сети под постом, под каким-то, да, призывающим присоединиться в вашу команду. И человек, увидев вас о том, как вы вот рассказываете свободно, да, интересно, возможно, конечно, станет вашим партнером. Дальше. Что еще можно предложить? Ролик-обзор. То есть направление вашего бизнеса вы можете написать, да, что э, я так, такой-то, такой-то, занимаюсь там MLM бизнесом, но, допустим, через интернет, э, допустим, более продвигаю себя в Одноклассниках, или, например, в Инстаграм, да, или я э, люблю бренд, или я бренд не люблю, но я э, хочу четко снимать только видео. Ну, в общем, вот что-то такое. То есть э, мы описываем направление вашего бизнеса и конкретно, что вы в бизнесе делаете. Можно таким образом. Это вот это не принципиально. Это я вам говорю как пример, да? Ролик обзор. Это может быть ролик обзор совершенно и не бизнеса, скажем так. Дальше обязательно делайте видео не только дома. Меняйтесь, да? Вы можете пойти куда-нибудь в парк, в безлюдное место, чтобы вам никто не мешал, включить телефон и, например, записать какое-нибудь видео не короткая, да, там на 3, 4, 5, 10 минут э, видеорассуждения, да, допустим, задали себе тему какую-то и э, порассуждали на камеру телефона по поводу данной темы. Э, сменили, как говорится, место, да, съемки, уже стало более интересно. Дальше. Сколько морозно на Сибири, да. Дальше. то у нас очень любят вы заметили да когда вы заходите на youtube и видите ищите допустим что-то да ну например те же темы для видео роликов и видите такое название ролика топ 5 тем для вашего видео и просто да, темы для вашего видео куда вы зайдете вы зайдете в топ 5 потому что кажется что это но ну, это же топ это же супер, там должна быть прям классная изюминка, вот именно 5 самых-самых классных тем. Дальше, топ там 10 э, методов работы в Инстаграм, да, там э, топ 3 э, темы продвижения там, я не знаю, э, вашего контента. Ну, то есть, понятно, да, то есть, вот это вот топ сколько-то. Это всегда-всегда интересует любого человека, и больший акцент идет именно на топ, а не просто на название. Дальше. Какие еще могут быть видео? Прогнозы. Расскажите о грядущих событиях. О грядущих событиях, допустим, вашей компании. Да, на 20 на морозе, точно, Юр. О грядущем, допустим, событии вашей компании, например, там приближается какая-то конференция, рассказали, да, или вы что-то такое суперское, интересненькое новенького узнали, и, и вот знаете, что вот вот вот выйдет там что-то вот суперское техническое, расскажите об этом, да. То есть какие-то прогнозы, прогнозы всегда интересны людям и они э, всегда смотрят, да, там iPhone 8 скоро, 9, 10 скоро выйдет, да. Если у вас есть э, информация об iPhone 10, сделайте об этом видео, и на ваш канал придет куча народу. Это я вам обещаю. Дальше. Видео со словом шок. Э, тоже работает очень-очень классно. Но, пожалуйста, не увлекайтесь данным вот этим словом. Это можно использовать, но не часто. То есть это прямо для раскрутки. Вот для раскрутки, чтобы вот как бы захватить, да, сделали. Например, сняли э, видеоролик о каком-то продукте, да, э, причем вы там положительно красиво рассказываете, но даете такое название. Шок. Данный порошок отстирывает, но ну просто ужас. Все, люди пошли, давай смотреть. Так, у кого зависло, ребят? Ребята, зависло у кого-то? Так, зависло, спрашиваю. У меня норм. Так, хорошо, Лена, тогда нужно просто перейти, выйти и зайти, я не буду тогда останавливаться. Так, слово «шок», да, допустим, шок. Этот порошок отстирывает просто ужас. Человек думает, ну все, сейчас там этот порошок будут поливать. А вы рассказываете о стиральном порошке и говорите потом, вот просто это шок, порошок отстирывает, ну просто ужас как классно. Понимаете? Но ваше видео посмотрели, возможно, кто-то нашел что-то классное, кто-то там разочаровался, но неважно, это привлечение, это провокация людей. То есть посмотрите, тут будет что-то вот такое, да, на, ну, вот, как, которое вы вот еще не видели. Тоже пользуйтесь, но я вам говорю, что сильно не увлекайтесь, а то люди скажут, знаете, а у нее все время шок. Дальше, уникальное предложение. Например, да, вы предлагаете... Снимайте, допустим, о каком-то продукте видео, да. Ну, я не знаю, там, о какой-то помаде, грубо говоря, сняли видео и говорите, да, что, значит, если вы хотите получить, допустим, вот эту помаду в подарок, да, там, то пройдите регистрацию вот только вот в это время, да, вот на этой неделе. И если вы пройдете регистрацию ко мне в команду, допустим, на этой неделе, да, и... Выполните там основную основу. Я вам лично подарю, допустим, вот эту помаду, да, то есть ограниченное предложение. Или э, даю обучение, то есть э, наша команда, допустим, проводит обучение, да, вот как мы, допустим, MLM профи Только вот на этой неделе, если вы подадите заявку, да, то вы вступаете вот в данное обучение, вот именно вот в этот срок. То есть, э, понятно, да, то есть э, должно быть уникальное предложение, которое действует только лично от вас, и оно действует ограниченно по времени. Тогда люди очень часто начинают, знаете, так это переживать, так, ага, ага, оно же там закончится это время, мне надо быстренько, быстренько узнать, да, там вот что же там такого интересного. Понятно, думаю. Дальше обучайте конкурентов. Обязательно выкладывайте классные обучающие свои видео, но без каких-то суперских фишек конечно все суперские фишки обязательно оставляйте для себя но а, любые видео да допустим я, я, я не знаю вот как там создать как создать telegram вот таких видео их миллион понимаете но если вы сделаете точно такое ну, подобное видео на своем канале когда люди начнут искать ну, в поискке будут задавать как, как создать telegram Вдруг ну вот, наткнуться на ваше видео, да, посмотрят его. И, понимаете, им может понравиться ваше видео намного больше, чем видео, у которого там миллионы просмотров. Поэтому не стесняйтесь, обучайте своих конкурентов. Допустим, тот же, не знаю, как оформить страничку в Одноклассниках. Ну вот, понимаете, столько их миллион этих видео. Ну вот, может быть, ваше видео будет действительно... Ну, так, такое вот классное. Может быть, вы какую-то красивенькую фишечку, да, сделаете, такую вот, ну, которую, в общем-то, всем известно, а вот вы ее так преподнесете красиво. И понимаете, начнут на вас подписываться люди, даже ваши конкуренты. Поэтому не стесняйтесь, обучайте, давайте свою информацию своим конкурентам. Ну, без, скажем так, супер фишек, как говорю я. Дальше также видео можно делать самый, допустим ваш большой провал да? вот расскажите там я пришел там допустим в первую компании вы вот, знаете но ну, не получил должного обучения и я не смог там не знаю времени не было голова не работала не знаю был провал я была в угнетении все было настолько вот плохо вот понимаете, люди любят вот такие вот истории где вот это прям Э, да лоханулись короче говорю что вы поплачетесь вот какой я вот бедненький да но вот потом я вот взял себя в руки и начал работать понимаете да то есть нужно показать человеку что э, ну, не один он такой вот сидит у него ничего не получается и и, и не получится дальше понимаете то есть вам нужно рассказать что вот может быть очень очень плохо да не только вот в нашем да, профессии вообще можно там, там рассказать что я не знаю, у кого-то, может быть, муж там ушел, да, из дома, там, еще что-то, вы квартиру там снимаете, вот, ну, в, в такой вот ситуации. Ну, а потом нужно как-то плавно перейти на то, что на плюс, да, что вот у вас ситуация начала выравниваться. Вот такие истории люди очень любят и э, хорошо рейтинг поднимает канала. Точно так же самый большой успех, да, то есть это вот как бы такие созвучные темы то есть было все ровно все красиво и вдруг я прочитала в интернете зарегистрируйся и бабах вот так дальше и еще десятая одна из тем это видео вопрос тоже очень интересно тоже ну, дает возможность раскрутить ваш видеоканал то есть любой видео вопрос допустим то что вот сейчас вас волнует вот допустим на сегодняшний момент меня волнует да как снимать видео или да, тема какие темы у нас можно использовать видеоролики да вот вы просто ну, минут на пять там да рассказывайте что вот мне нравятся какие-то там темы да вот я бы вот это вот использовала там и так далее и заканчиваете свой вопрос а как считаете вы вы готовы допустим использовать вот такую вот да какую-нибудь там провоцирующуюся тему да вот тему провокации да, готовы использовать. Напишите это в своих комментариях под этим видео. Что это дает? Ну, конечно, это дает продвижение вашему видео. То есть начинают люди комментировать, высказывать свое мнение, да, особенно если такие, знаете, вопросы такие провоцирующие. Вот. И ваше видео поднимается вверх, соответственно, его видят, заходят к вам на канал, ну и по общему итогу смотрят все остальное. Вот так вот, 10 тем, я думаю, что это свыше крыши для того, чтобы загрузить себя по полной программе на ближайший, я не знаю, месяц, а то и больше, в плане YouTube. Теперь, на что снимать, извечный вопрос, а на что вы снимаете, а на что вы снимаете? Снимайте на то, что вообще есть под рукой, телефон, видеокамера, фотоаппарат, если он у вас пишет, да, ради бога. Единственное, конечно, условие для того, чтобы это было более или менее качественно. Никто не будет смотреть множество тем, которые используются, знаете, по всему интернету в плохом качестве. То есть э, качество должно быть хорошее. То есть и звук, и видео, ну, как бы более или менее, э, чтобы это можно было смотреть. Часто, наверное, включаете да, какое-нибудь видео с Ютуба, и там такой гнусавый голосочек начинает что-то говорить, да, куда-то там перескакивать. Вот вы знаете, такое видео даже невозможно смотреть. Хотя, может быть, оно супер полезное, может быть, оно прям классное. Но его, к сожалению, люди <coughs> в итоге не досматривают до конца. Так, что еще по поводу программ, которые снимают видео с экрана вашего компьютера или ноутбука. Лида, привет! Вот я тут выписала да, несколько программ. Это не все программы, их достаточно много. Ссылки на эти программы я давать не буду. Почему? Объясняю. Каждая программа, во-первых, есть платные программы, здесь, есть бесплатные. Каждая программа имеет свои э, функции. В какой-то вам будет хорошо работать, в какой-то плохо. Просто вот я выписала эти программы, с помощью них можно снимать видео с экрана. Не, не поленитесь, э, наберите в интернете, в ютубе и посмотрите э, работу вот с этими программами. Вот какая программа вам более подойдет, возможно, на какой-то компьютер получится программу установить, на какой-то не получится. Вот, допустим, ОБС у меня не получилось установить, я промучилась, в итоге так и ничего мне не сделалось. Бандикам, вот работаю с Бандикамом, лично я работаю с Бандикамом, но это не говорит о том, что нужно работать эм, и вам. Вот Вот это вот как бы, да, понятно, наверное, да? я думаю, что каждый подберет для себя. Так, что-то я тут еще хотела вам сказать. Да, еще по поводу обработки видео. По поводу обработки видео. Хочу сказать такое, что точно так же куча программ, которые устанавливаются на ваш компьютер, на ваш ноутбук. Ради бога, пользуйтесь. Точно так же зайдите на YouTube, посмотрите, как вообще этим пользоваться. Но... Для начинающих вообще, хочу сказать, видеоблогеров, которые вот только-только начали снимать свое видео, если вы еще при этом снимаете на свой собственный телефон, да, и у вас достаточно, ну, скажем так, памяти хватает, да, в Play Market, в App Store, программ редактирующих видео, вот бесплатных свыше крыши, я подбирала таким образом, скачивала одну смотрела возможности где-то можно писать где-то нельзя где-то можно обрабатывать музыку вставлять склеивать разрезать ну то есть программ вот найдите ту которая вам подойдет ради бога не понравилось удалили скачали следующую и вот таким образом вы должны подобрать свою программу которая вам нравится точно также на компьютер то есть если вы скидываете видео на компьютер то вам тоже нужно определиться с этими программами но я хочу э, вам дать вот такую вот одну небольшую маленькую фишечку. С учетом того, что вы все-таки будете поначалу снимать свои короткие видео, небольшие, допустим, двух-трехминутные. Понимаете, если вы их начнете еще резать и склеивать, да, то, что двухминутное видео, если его резать и склеивать, что с него получится? Поэтому, пожалуйста, лучше переснимите двухминутное видео, переснять вот лучше переснимите. Единственное, что вам нужно будет, это обрезать начало и конец, где вы включаете и выключаете камеру. Если это вы делаете, ну, вот как бы сами, да? Для этого, честно говоря, вообще не нужна программа ни на телефоне, ни на компьютере. Для этого достаточно загрузить свое видео на сам канал YouTube, зайти в творческую студию, открыть улучшить видео и вот вы видите там внизу есть у меня обрезка нажать на обрезку и ради бога пожалуйста двигайте впереди и сзади да сколько чего вам нужно обрезать установили прокрутили если вас все устраивает нажали кнопочку сохранить программа ютубовская вам все это обработала все если вы хотите делать красивые заставки видео заставки с ну вот, на свои видео, конечно, для этого нужна программа. Но, ребят, для начинающего видеоблогера, я скажу, что по-честному, одно дело, если вы там делаете какие-то, я не знаю, там, шопинг в магазине, да, может быть, оно для вас будет играть огромную роль. Но если вы двигаете свой бизнес в интернете, реальный бизнес, да, вы двигаете конкретно себя, а не вот эту вот красивую заставку. Не тратьте время вот для... Того, чтобы изучить, это нужно изучить, подобрать программу и вот все это своять. На это нужно реальное время. Потратьте его качественно на то, чтобы изучить YouTube вот в целом, так как я вам, вот, ну, как как лично я вижу, как лично я предлагаю. Когда вы это все сделаете, когда вы научитесь все загружать, когда у вас будет уже достаточно роликов, и появится время, да, ради бога. Делайте свои суперские заставки, вставляйте их в видео, и ваши видео будут просто, ну, я не знаю, там, классными. Вот, я думаю, все. На этом наши уроки по Ютубу закончились. Ребят, есть у кого какие-то вопросы, что-то непонятно, что-то я не досказала, может быть, кому-то что-то нужно узнать. <свы> Слышит меня кто-то вообще? Вопросы есть, ребят, по Ютубу? Все, вопросов нет. Так, мы с вами прошли в полной мере канал Ютуб. Это новичку на первом этапе свыше крыши. Ради бога, я вам желаю большой удачи. Я вам желаю взорвать этот Ютуб, чтобы он вам поддался. И вы стали классным видеоблогером и продвигали себя как ну, успешного MLM-предпринимателя с помощью наших уроков и своих знаний и умений. Все, спасибо всем большое за то, что пришли. Всем до новых встреч. Пока-пока.